Привет, друзья! Посмотрите это видео до конца, и вы узнаете ответ на главный вопрос в 2019 году. Если вы не ответите на этот вопрос и не будете знать этого ответа, то поверьте, ваш канал не будет расти в 2019 году. Привет, друзья! Меня зовут Айдар. Вы на канале Неумные правила. Здесь мы помогаем развивать персональный бренд и оказывать влияние с помощью онлайн-видео. Здесь мы говорим, как создавать каналы, как делать продающие видео, как э, оформлять ваш канал и много-много-много-много другого. Поэтому смотрите канал Неумные правила. Подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить ни одного видео. И мы продолжаем. Ну что ж, друзья, сегодня я хочу вам рассказать ответ на какой главный вопрос поможет вам правильно выстроить вашу стратегию на 2019 год. Вот. Многие блогеры снимают свое видео для своих каналов и даже не знают и не понимают, кто их целевая аудитория. То есть, вот он главный вопрос. Вам необходимо понять, кто ваша целевая аудитория, для кого вы снимаете это видео. Вы знаете, в аналитике в YouTube можно посмотреть пол вашей аудитории, да, страну вашей аудитории, то есть, откуда вас основном смотрит ваше видео. Третье, возрастную группу вы можете посмотреть. Также мы, вы должны понимать вашего клиента, да, вашего зрителя, какие у него привычки, какие у него интересы, да? вплоть до того, какие видео и фильмы он любит. То есть, вот эти все нюансы очень важны. После того, как вы сформируете вашего идеального клиента, тогда вы будете понимать, для кого вы снимаете ваше видео. Вы должны понимать, что, например, для аудитории 18-24 и для аудитории 40-45 одно и то же видео, оно будет, ну, не, не так, не одинаково интересно, понимаете, да? Поэтому важно понимать вашу целевую аудиторию для вашего канала. Как я говорил, если у вас существует несколько рубрик, для этого эти рубрики делаются, чтобы сегментировать ваших, пользователей например на вашем канале есть основные три или четыре группы но ну, будем отталкиваться от трех групп например 18 25 25 34 например там да и до 18 то есть ваша а, целевая аудитория в основном до 35 лет да, и она сегментирована еще на три внутри группы то есть вы должны понимать интересы каждой этой группы вы должны понимать чем живут Та или иная группа какие каналы она также смотрит можно это заходить и анализировать данные данные в 21 веке ключевым является насколько хорошо вы знаете вашего пользователя насколько вы хорошо знаете его привычки насколько вы хорошо знаете и сможете предугадать что ему интересно вот. То есть, но эти данные вы можете получить из вашей аналитики, которая есть на YouTube, да, YouTube Analytics. То есть очень детальный анализ э, вашего пользователя сможет и позволит вам лучше и четче понимать и знать вашего пользователя. Как только вы будете знать идеальный портрет вашего пользователя, да, то это э, намного облегчит вам процедуру да, принятия решения э, о, о, о, о чем вы снимаете ваше видео то есть вам будет намного легче когда вы знаете свою аудиторию вам будет легче понятнее формировать темы рубрики которые вы будете э, делать для ваших э, пользователей да для ваших подписчиков да. как только вы сформируете у вас сразу откроются глаза вы четко будете понимать что вот эту тему вы будете делать для вот, этой, вот этого сегмента, да, под под категории. Вот эту рубрику вы будете делать для более взрослого населения. Вот эту рубрику вы делаете специально для россиян, например, или для казахстанцев или для той страны, где вы живете, да, потому что э, на русскоязычной аудитории, как бы, да, она очень большая. Это и Украина, Беларусь, Казахстан, Киргизия. Узбекистан, то есть это около 5-6 стран, бывшие страны Советского Союза. Вот. Поэтому, если вы знаете хорошо свою аудиторию, то это будет самым главным вашим преимуществом перед другими каналами. Здесь вы будете давать персонализированные предложение будем так говорить то есть для этой группы вы даете вот такое видео для такой группы вы даете другое видео с другой тематикой, с другим подходом а для вот этой возрастной например группы группы 3 вы даете абсолютно другие видео да то есть поэтому очень важно понимать для кого вы снимаете видео я бы пытался вам рассказать насколько важно знать ответ на вопрос какова ваша целевая аудитория Отсюда будет строиться ваша стратегия на 2019 год. Ну, а в следующем видео я вам расскажу 8 правил, 8 правил, благодаря которым мы сможем совместно сформировать вашу целевую аудиторию. Поэтому смотрите следующее видео. Не забудьте подписаться на мой канал, поставить колокольчик, друзья. Ну, а вопрос дня. Вы знаете, какая у вас целевая аудитория или нет? Пишите в комментариях. Друзья, это было видео на канале Неумные правила. Подписывайтесь на мой канал и ставьте колокольчик, если не хотите пропустить следующее видео.